Снега белым снега, ночь метельная тусёжку замела. Пока пока я с тобой люблю. По которой, пока которой я с тобой, любимый, рядышком прошла. Вспомни, милый, наши встречи и слова любви, что ты. Свиданий наших позабыл Почему ты Те минуты Те часы Свиданий наших позабыл Я страдала Ожидала Тебя в тоске, только сёшка пропадала, след знакомый затерялся вдалеке. Белым снегом, белым снегом, ночь метельная ту стежку замер. Я с тобой люби.